здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня по вашим многочисленным просьбам вяжем подробно вот этот вот джемпер платочной вязкой цель я его сделаю девчонки очень круто уже уже в моей голове все уложилось устаканилась, вот обязательно посмотреть первое видео где я делала расчеты по как бы в сантиметрах сейчас это были расчеты на мой размер и эти же расчеты я сейчас буду использовать то есть я буду переводить в петли по образцу девчонки делаю до съем значит что хочу сказать этот кусок ставлю в начале видео потому что потому что у меня получилось вот я учитываем то что платочная вязка тянется вниз и я при вто я хорошенечко его разутюжила вот у меня вот что у меня получилось у меня получилось платье 78 сантиметров вот правда платье, девчонки, оно-то и неплохо, как бы, под да, но задумывалась другая вещь, поэтому, девчонки, если будете считать длину, э, учитывайте этот фактор, что платочная вязка, я вроде бы как и учила, да, э, считала пару разутюженному но, э, образец разутюженный это одно, одно дело а тяжелая готовая вещь это другое дело и она еще вытягивается под собственным весом поэтому девчонки этот фактор учитывайте у меня там в образце 65 сантиметров по итогу вот 60 даже не 60 петель сантиметров 60 68 да, 68 сантиметров. Вот поэтому, видите, 10 сантиметров у меня в плюсе. Вот по итогу, как бы мне нужно было считать на ну, где-то на 55 и был было бы 68, наверное. То есть 10 сантиметров смело отбрасывайте на то, что эта вещь вытянется. Да, платочная вязка, да, она в поперечном вязании имеет свойство вот так вот вытягиваться. То же самое делайте и вы. Поэтому образец у всех будет разный. Вам обязательно нужно составить эту схему по, 2, по, по видео первому. И напротив, в этом видео мы будем по этой схеме вязать на вашу плотность, что очень хорошо. Вы по своей плотности рассчитаете что как вам вязать все у вас получится все будет классно на любой размер из любой пряжи любыми спицами из чего вяжу я сейчас расскажу я собрала смесь бульдога с носорогом все что у меня было девчонки как обычно используем все остатки все клубочки все эти значит для начала у меня что у меня есть у меня есть ярнард альпина ангора вот это по 150 грамм матки упаковка три мотка в, в упаковке вот, два матка Ализе Суперлана Тик, это у меня две нити. Еще вот такие, вот я еще в прошлом или в прошлом году заказывала этот Махер. То есть я, я по сути, собрала все, все, что у меня было, все остатки, и теперь буду с ними играться. Вот этот Махер с Алиэкспресс оставлю вам на всякий случай в ссылочку, но я не думаю, что вы будете ее заказывать ради этого свитера, но я оставлю. Вот Просто... Вы соберете то, что есть у вас. И что я хочу сказать? Я не уверена, что у меня вот этого всего хватит, как бы я не уверена вот в этой вот пряже. Она толстая. Цвет хочу вам сказать. Вдруг 334, вдруг вы захотите. Очень классная. Она уже один жилет связан. 20% шерсть. 80 акрил. Бюджетная пряжа. Это тоже довольно таки бюджетная. Сейчас скажу цвет. Это и 152. Ну, и это еще вы можете без этой вязать. Я же говорю, я не уверена, что у меня хватит. Еще я нашла вот такие вот один моток тоже у меня. В общем, я сейчас вяжу спинку. Вот связала один рукав, перепроверяла по плотности, все ли совпадает с сантиметрами. Все у меня совпадает. Теперь вяжем с вами. Значит, я сейчас свяжу спинку. И переднюю, и переднюю деталь и скорее всего что рук вернее свяжу спинку и свяжу второй рукав а потом уже по остатку пряжи буду смотреть хватали ли у меня пряжи либо я хочу по передней детали пустить другие полосы они будут вертикальные то есть заполнить недостаток пряжи да, скажем так в общем в общем так значит мы начинаем со спинки здесь у меня с рукава осталось пряжа как бы уже, то есть у меня это в три нити и я использую спицы 10 миллиметров, куда я их делала я не знаю. Сейчас будем считать для начала. Сейчас все будем считать. Вы же вяжете образец и определяете свою плотность вязания. У меня в моем случае плотность вязания 8 петель в 10 сантиметрах и 15 рядов уже разу я разутюживала 15 рядов 10 сантиметров берем уже составленную по первому видео схему по своим меркам и по своим как бы расчетам ну, в сантиметрах что я делаю первым делом а за основу берем нашу плотность вязания и вот эту вот схему в сантиметрах теперь нам первый вот как мы начинаем вязать так мы определяем считаем наши цифры петли ряды значит Длина у меня 68 сантиметров. Вот считаем по схеме нашей 68 сантиметров мы не знаем, сколько составляем формулу. Мы не знаем, сколько у нас петель. В 10 сантиметрах у нас 8 петель. Теперь по нашей схеме 68 умножаем крест на крест на 8 и делим на 10. То есть вы здесь вот подставляйте свои цифры. Вот это и вот это. Ну, а 10 у вас останется у меня получается 60 петель то есть здесь у меня в сумме должно быть 60 петель. теперь определяем вот высоту проймы 19 сантиметров у меня то есть 19 это x мы не знаем сколько петель 10 сантиметров это 8 петель все мы берем отсюда это цифры 19 опять, ой, опять же умножаем на 8 и делим на 10 это 15 петель то есть здесь у нас 15 петель соответственно здесь если мы набираем 60 здесь я уже не считаю вот эти 49 сантиметров это у нас сколько 45 петель 45 петель все пока мы начинаем здесь у нас а еще я не посчитала 4 сантиметра вот ну 4 сантиметра ну давайте я посчитаю здесь я уже начала это считать давайте я посчитаю 4 сантиметра это будет четвертое действие наше то есть две цифры мы определили теперь вот эти четыре сантиметра что у нас 4 сантиметра это x 10 сантиметров это высоту у нас 15 15 умножаем на 4 это 60 и делим на 10 это 6 рядов то есть высоту вот эти 4 сантиметра мы вяжем 6 рядов сейчас то есть мы на на данном этапе с чего начинаем набираем вот это число петель 45 петель и вяжем 6 рядов лицевой вязкой ну, лицевыми петлями так, как я набираю петли, чтобы потом мы, мы это все соединим в цельное вязание, у нас не будет швов, О, господи, я делаю узелочек, у нас не будет швов, чтобы не, вот только здесь, ну и рукавную прищу, значит, набираю, да что ж такое там, 45 петель спицы я сказала до да, 10 миллиметров пряжу сказала что у меня 650 и плюс мохер ну в общем около 800 грамм так 45 петель 2 набираем вот таким вот способом нам не нужен толстый край край 3 4 5 6 7 8 Девять. 44, 45. Вот. И далее мы вяжем лицевыми петлями. При этом кромочные мы тоже вяжем лицевыми петлями. Вот, последняя тоже лицевой петлю и так вот с обеих сторон лицевая кромочная и так провязала я 6 рядов вот она видите лицевая кромочная вот так вот выглядит и теперь мне нужно забрать 15 петель на пройму что я и делаю это же рабочей нитью набираю 15 петель 1 2 3 4 13, 14, 15. И далее вяжу лицевыми петлями. Вот видите, все 60 петель 13 сантиметров. Теперь считаем, сколько рядов мы будем вязать. 13 сантиметров это у нас x рядов. 10, 10 сантиметров это у нас 15 рядов. 13, снова та же формула. 13 умножаем на 15 и делим на 10. И у меня получается с половиной рядов. Здесь вы можете округлить в любую сторону. Либо, если, допустим, вот такое вот число получается. Либо 19, либо 20 рядов. То есть я здесь напишу 20 рядов. Ну, а потом посмотрю, как у меня... Вот здесь. Это вот здесь. Вот, э, как у меня получится, возможно, 19. Потому что остановиться надо будет там, чтобы добрать на горловину. Вот. И поэтому в этой точке мне нужно остановиться не знаю это будет 19 или 20 рядов сейчас я это все свяжу и мы продолжим так, все таки я провязала 20 рядов смотрите девчонки потому что вот сейчас, сейчас вы не видите вот остановилась я вверху там где пройма мне нужно здесь остановиться и вот так вот это выглядит вот и сейчас что я делаю сейчас я считаю пят, пятую э, величину то есть высоту горловины здесь я так образно на, на, нарисовала 10 сантиметров но я поняла что этого мало и я высоту делаю на 15 сантиметров то есть достаточно такую большую объемную горловинку значит составляем по форму значит в 10 сантиметрах у нас 8 петель сантиметрах мы не знаем сколько то же самое 15 умножаем на 8 и делим на 10 получается 12 петель это значит что здесь мне нужно забрать 12 петель и теперь вот эта величина 16 сантиметров убавление эти на передней детали мы сейчас определяем вот эти 16 сантиметров и это у нас 16 сантиметров x и 10 сантиметров высоту. Это 15 рядов. 16 умножаем на 15, делим на 10. Это 24 ряда я вяжу. То есть сейчас я добавлю 12 петель. Вот я нахожусь вверху. Так. Раз, два, три, четыре. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так, и все. И теперь вяжу 24 ряда, которые я посчитала платочной вязкой. Продолжаю. Так, провязала я, провязала. Смотрите, девчонки, провязала я 24 ряда. даже 25 вот в 26 я буду делать вот эти петли и что хочу вам сказать девчоночки мои дорогие 16 сантиметров это мало сейчас я хочу взять леску снять эти петли я их не буду я их на дополнительную спицу не буду закрывать петли горловины я их пересниму на дополнительную спицу сейчас сколько у нас там мы набирали я набирала 12 петель вот 12 петель я сейчас переснимаю на дополнительную 10 11-12. Так, и я оставляю открытые петли. Я потом их на переднюю деталь, увидите как, я все вам покажу, присоединю. То есть здесь закрывать петли я не буду. Так, просто 12 петель я оставила на спице. И вот смотрите, даже если это разутюжится мне кажется, это и горловины мало. всяком случае посмотрите на результат, посмотрите в конце видео на результат, если вам нравится вот мой вариант, то оставляйте все, как у меня. Если нет, то пересчитывайте на 20 сантиметров. Конечно же, это нужно, наверное, сказать сначала. Вот, к сожалению. Вот. Ну да ладно. Значит, сейчас я вяжу, вот я 12 оставила и вижу свои 60 петель у меня вот они вижу сюда 20 рядов и 20 рядов то есть до вот этой вот точки то есть здесь мы уже ничего не считаем мы дублируем просто вот это вот 12 мы набрали 12 мы оставили 20 рядов здесь я провязала 20 рядов вижу здесь здесь у меня 6 рядов здесь 6 рядов все дублируется то есть сейчас я вяжу 20 рядов на 60 петлях и Так, вот, провязала я 20 рядов, то есть продублировала. Горловина мне не нравится, кажется, что она маленькая. Ну да что ж поделаешь, у меня уже будет так, девчонки, а вы смотрите по результату, как вам понравится больше. Значит, что я делаю дальше? Значит, 20 рядов я провязала, теперь у меня здесь 15 петель, 15 петель я сокращаю. И останется у меня 45 петель, которые я буду вязать 6 рядов. Вот со стороны горловины я сокращу 15 петель. 15 и все еще вижу 6 рядов так девчули значит что мы делаем теперь мы пойдем снова по вот этой вот схеме второй раз значит что у меня сейчас есть вот задняя деталь я здесь цепляю маркер где у меня половина середина. вот таким вот образом и от этого смотрим что у нас здесь 6 рядов вяжем 6 рядов девчонки на полосах я останавливаться не буду вот потому что У каждого это будет по-своему, я потом только скажу, сколько у меня рядов каждая полоса. На данном этапе я вяжу 6 рядов, то есть дублирую вот этот вот аппендицит. Так, вот я провязала 6 рядов, уже я сообразила здесь вторую нить. И что, что, что, что мы делаем дальше, где мы дальше я набираю 15 петель все движемся по все по вот этой вот схеме 6 рядов провязала теперь 15 петель добираю вверх у вас ваша цифра раз два вернее 14 а одну петлю мы вот за кромочную девчонки присоединяем то есть, вернее, мы вытаскиваем из последней петли, последнюю петлю сюда. То есть, мы соединяем таким вот образом. Теперь вяжем, поворачиваемся, мы будем сшивать. Не удивляйтесь, мы сразу будем сшивать плечо. Вяжу ряд вниз и возвращаюсь сюда. То есть, сейчас я вяжу ряд и возвращаюсь наверх. Так, вот я возвращаюсь обратно И каждый раз когда мы будем вот так вот подходить кверху мы будем цепляться за ту деталь то есть сшивать сейчас я вам покажу как в процессе это все уже делается я вам показала краешек сейчас то есть сейчас я буду вязать 20 рядов, вот у меня 20 рядов здесь написано, и одновременно сшивать. Так, теперь последнюю петлю я не довязываю, переснимаю ее на правую спицу, вот здесь вот между шишечками вытаскиваю петлю и провязываю ее вместе с этой, которую эту возвращаю и провязываем их вместе. Вот. Поворачиваюсь опять Вяжу сюда в эту сторону Поворачиваюсь в следующем ряду Я цепляюсь за вот этот вот промежуток И тем самым я передвигаюсь сюда К горловине Так Теперь показываю Что у меня здесь Значит вот я присоединила Все по плечу Так Теперь, теперь у меня идет Вот смотрите Видите вот последний присоединение а здесь уже идет следующее как бы вот эти вот петли поэтому сейчас я вяжу до верху и уже буду присоединять петли чередую цвета у меня это 8 и 2 то есть вот этим светлым цветом, тем, которые я вязала 8 ряд, э, 2 ряда. А вот этим новым 4, ой, 8 такие э, широкие полоски. Но оно почти не видно. Вы знаете, оно сливается. Так как тут сочетание всего смесь бульдога с носнорогом. Поэтому оно сливается. Ну, что я думаю, хорошо. Ничего, хотя и четкие вертикальные полосы, они будут тоже хороши, я так думаю. Вот, я приближаюсь сюда, сюда на вот эту вот часть что ты делаешь смотрите как так получилось что у меня зацепилась эта заглушка и вытащила посмотрите вытащила нить ладно пройденем сейчас сюда сниму заглушку и Одину спицу сейчас я просто присоединяю это все дело к этому воротнику вот я довязала до верху здесь уже присоединяю просто привязываю дырочку если не шов не рассосется, то мы его там прихватим с изнанки, потом тоненькой ниточкой, видите, здесь от присоединения, но, возможно, оно все и устаканится, это просто сейчас вытянуто, потому что оно висело в свободном падении, возможно, там и рассосется эта дырочка, значит, Так, теперь я вяжу обратно, и мы делаем сокращение. Значит, у нас на горловину у меня сколько здесь? 12 петель, я их отделяю. Отделять я буду сейчас, или просто так, раз, два, три, четыре. Так, здесь у меня ниточка слетела, четыре. 5. Пять. 6 7 8 9 10 11 12 это наша горловина которую я отделяю Давайте я сложу чтобы вы видели конструкцию сейчас не увидите вот она вот что мы присоединяли видите плечо мы присоединили так теперь мы добавили эти петли воротника и вяжем теперь вместе с воротником сюда. Но при этом нам нужно сделать вот этот вырез по горловине, углубление. То есть вот этот да, углубление по горловине. Значит, так как спицы у меня толстые, обычный маркер сюда не подойдет. Я из нити сделаю здесь ограничитель такой чтобы видно отделить вот эти 12 петель воротника так есть и после вот этих вот 12 петель я буду делать сокращение для этого провязываю две петли вы знаете, я буду провязать просто по 2 вместе, провязываю 2 петли вместе. Значит, что я буду делать здесь? На ваше усмотрение вы можете вот так вот посмотреть, сколько вы хотите: раз, 2, 3, 4, 5, вот 5 сантиметров, 5 петель мне нормально. То есть, я здесь буду пять раз делать эти сокращения в каждом лицевом ряду, это у меня уйдет 10 рядов. Далее то есть минус сокращения здесь будут плюс сокращения это будет следующие 10 рядов потому что делаем их каждом втором ряду и 4 ряда остается на центральную часть без, без ничего то есть таким образом я сейчас вяжу вот такой маркер я сделала сокращение, вяжу до конца ряда, возвращаюсь, ничего не делай. И в следующем ряду, вот когда я сверху вниз пошла, я снова делаю сокращение. и так 10 рядов, всего сокращения у меня будет 5. Так, сейчас вам показываю что я сделала и какие коррективы я внесла. Значит, вот смотрите, вот мои 5 сокращений. 3, 4, 5, вот их видно прекрасно здесь с этой стороны они красивше выглядят поэтому использовать мы будем эту сторону далее далее далее что вот у меня как раз получилось что по центру идет вот эта вот полоса но я, знаете, что поразмыслила, поразмыслила. Обычно передняя же деталь у нас шире, чем задняя, да? Вот предполагается на грудь, на шею, да? Вот это все. И когда горловину мы вяжем, вот, ну и на грудь, соответственно, да? Поэтому я рискнула. В итоге посмотрим. Девчонки, я здесь провязала не 4 ряда, а 8 рядов. То есть еще 4 я добавила. Это значит, что вот здесь вот у меня в два раза больше расстояния, чем должно было быть. Ну, то есть вместо четырех рядов здесь у меня восемь рядов, там где я не добавляла, не убавляла вот ровно. То есть горловинка у меня вот так, как и здесь, здесь ровно, а здесь окружность такая, э, такая, сказала по-чешски. Вот. И передняя деталь шире, чем спинка. И я думаю, я немного помогла своей горловине, там, где я боялась, что она узкая. В принципе, вот так вот это выглядит, да. И если смотреть на горловину, вот она идет углубление этой горловинки здесь ровно, да. То есть на, по горловине у нас все очень красиво. Теперь э, покажу вам, как добавление делать в принципе это вы уже и знаете то же самое когда я связала вот эту ровную часть я вяжу 10 рядов с добавлениями в каждом втором ряду Точно вот эти 12 петель неизменный 12. Так. Вот он мой маркер. И здесь. Из петли предыдущего ряда я добавляю одну петлю дополнительную. То есть те пять петель, которые я сократила, здесь я добавлю, вяжу ряд до конца, еще один холостой и в следующем ряду опять и так 5 раз. Девчонки, теперь мы считаем рукав. Рукав у нас здесь рассчитан. Вот, вот, вот здесь. Теперь что я делаю? Опять же, та же моя плотность. Я считаю. Первым делом считаю, сколько петель мне нужно набрать на 50 сантиметров. Это считается легко. Тут на 10 делить не надо. Тут просто нужно 8 умножить на 5. Это 40 петель. Далее вторая цифра: акат 8 сантиметров. 8 петель в 10 сантиметрах и x петель в 8 сантиметрах. 8 на 8 умножаем. Делим на 6. Там у нас 6,4. Я оставляю 6 петель. Мне нужно это значит, мне нужно добавить. Третья величина это высота в рядах у меня 15 рядов 10 сантиметрах и x рядов 32 сантиметрах 15 умножаем на 32 и делим на 10 это 48 рядов 48 рядов и значит половина у меня значит окат рукава это 24 ряда так как вяжем вот таким вот образом сюда и 24 ряда более того нам нужно 6 раз добавить раз два три 4 5 6 это значит что у нас 7 промежутков нам нужно 24 ряда разделить на 7 это 3 минус 21 и 3 остается которое мы добавляем 1 плюс 1 сюда и у вас может быть другое число. Остаток добавляйте сюда в окат. Значит, здесь будет 3 плюс 2 5 и 10 рядов. Вот здесь, вот в акаде, у нас без добавления. То есть, здесь 4 ряда добавления, здесь 3 ряда добавления, 3 промежуток. В каждом третьем. То есть мы будем добавлять в каждом третьем ряду. Можно. Итак, то же самое. Я набираю петли точно так же, как и для основной детали. Я набираю сорок петель. Два. Так, есть 40 петель, и теперь я вяжу 3 ряда лицевыми петлями. В четвертом буду добавлять. Так, провязала я три ряда. Девчонки, смотрите, теперь буду делать добавление. Первое, это в четвертом ряду, потому что у нас здесь плюс, плюс одна петля. И я его делаю из вот этого узелка предыдущего ряда. Таким вот образом я добавила петлю. Вяжу этот ряд до конца. И еще два ряда как бы следующего сектора добавлений. Теперь он у нас по три, поэтому два ряда я провязываю. В третьем делаю добавление. Так, я провязала, девчонки, тут четвертый ряд еще два ряда. Теперь, смотрите, третий ряд у нас добавление с этой стороны. Получается, что мы его будем делать в конце ряда. То есть у вас будет, у кого такое нечетное число, как бы для добавления. У вас точно так же. У кого число, число четное, вот, то у вас будет с одной стороны. То есть либо в начале, либо в конце ряда. Ну, в, начале, ну. Ну, в общем, как получится, девчонки. Так, вот в конце, не довязывая до кромочной, мы из предыдущего узелка точно так же, как там, добавляем одну лицевую петлю. И вот так вот продолжаю я, пока не добавлю 6 петель, и потом вяжу 10 рядов без добавления. Вот как мы посчитали, что здесь вот 10 рядов, то есть половина отсюда, половина уже отсюда, а дальше пойдут сокращения, вот только продублированные, вот с такой вот периодичностью, как здесь, то есть... Три, три, три, три, три, четыре. Ну и здесь пять. Так. Так, девчонки, вот я и провязала свои 48 рядов. Вот мои добавления, ровная часть и сокращение. Теперь что я делаю? я буду сшивать вот, мне интересно в общем буду закрывать петли и сшивать вот, вот неудобно мне с этой стороны я провяжу еще один раз девчонки неудобно. Снизу была ниточка девчонка, так провязала я. Смотрите, чтобы ниточка была внизу наше вязания, то есть, на нижней части рукава. И теперь крючком я снимаю одну петлю, и вот напротив кромочной петли поднимаю одну петелечку и провязываю это все вместе. Далее, еще одну снимаю: то есть, здесь петля, и здесь петля, и провязываю. Таким образом я сшиваю одновременно и закрываю петли. И последняя петля все на этом все с рукавами осталось рукава разутюжить и пришить так девчонки я разутюжила что я вам хочу сказать даже зависимо какая пряжа у меня получилось почти платье вот такая вот ну может я просто постаралась разутюжить если я конечно не парила до такой степени ну в общем что что есть то есть значит рукава сейчас я просто пришиваю рукава пришью один вот в эту пройму и потом вам с вами пришью второй, потому что мне нужно понять нюансы о которых мне нужно вам потом рассказать обратить внимание Итак, девчонки, пришиваем рукав. Пришила я один. Особых нюансов нет, девчонки. Э, вот. Вот-вот. Боже, у меня платье получилось. Я смотрю. Да сниму кусок видео, вставлю в начале, чтобы вы были в курсе. Потому что то ли я переборщила с ВТО, в общем, ладно, значит, рукав на лицевой стороне, вернее, совмещаем лицевую совмещаем лицевые стороны, то есть основная деталь у меня на изнанке, лицевая сторона внутри. Вот она, шов на рукаве, я его совмещаю со швом, либо с серединой, там у нас шва нету, либо с серединой проймы прихватываю здесь вот и что здесь особенность одна единственная больше ничего как бы никаких нюансов нет сейчас я вам все все все расскажу так я зафиксировала теперь средину аката я совмещаю с плечевым швом маркером есть и вот так вот натягивая рука равномерно чтобы посадка была равномерная вот так вот знаете не обычный шов как бы вот так а я именно за верхушечки вот так хватаю чтобы не было уплотнений да в этом шве оно нам не нужно и вот таким вот образом по кругу прохожусь что по итогу получается здесь шов практически в стык нет уплотнения вот вот вот видите как она получается такое плоское как бы шов и сейчас я вам покажу на лицевой стороне вот таким вот образом так, и сейчас Второй рукав и на манекене сейчас вам покажу девчоночки так, вот мы на манекене, девчонки ну, в принципе, это все хорошо Кроме того, что вытянулась в длину. Косяк мой, учитывайте, пожалуйста, при расчетах. Я же говорю, я тот кусок видео выложу в начале, чтобы вы об этом знали изначально. Вот. Ну, как платье, как вариант. Мне нравится, даже если я одену лосины. И этот свитер прекрасно есть. У меня жилетка. балоневая все на мой взгляд как бы нормально вот еще покажу фотки на себе ой да кстати лосины да под сапоги по итогу наверное так и должно было быть вот сейчас я оденусь сейчас я оденусь и вам покажу вот